Песня называется Монета. Меня зовут Андрей Клюдинов. Манит золото кусок. Манит. Манит так, что нету слов. Манит. Как магический магнит. Манит. Даже седых он всех монет но что же делать? Ведь вопрос не в этом, как спасти двух влюбленных людей, когда их разбивает монета. Блеск драгоценных камней Манит Все материально ценней Мани, В денежном знаке много нулей Манит всех мани. Но что же делать ведь вопрос не в этом Как спасти двух влюбленных людей Когда их разбивает монета Монет. монет монет, монет, монет, монет, монет, монет, монет, монет, монета, монета, монет, метал чувств не знает. Манит, жизнь обманет, не промажет, размажет да да да да да, да. да под две песни так ну как бы вторая песня вообще скажем так она посвящена небольшой небольшой релиз можно просто чтобы объяснить чтобы было понятно вообще к чему основном, это относится вот на первом сотворчестве дмитрий как бы да. мы с ним когда общались, знакомились, пришли к выводу, что здесь играются вещи, коротко характеризовав их как без грязи. Вот. Но дело в том, что а, ну, как грязь-грязи-розен, понятно, что вот, одно дело в тексте матерные слова, а другое дело то, о чем ты поешь, и ну, может быть свою точку зрения высказываешь или общую. То есть, в принципе, эта песня, она о политике В какой-то мере Она так и называется, политикана. Вот. Но э, Она посвящена тому Собственно говоря ну, основы русского рока Поэтического рока э, Для меня вот, э, Это было основано на таких э, э, Исполнителях Как Виктор Цой там, Тальков, к примеру э, Чиж Научился Помпилиус, и как бы именно этим командам, можно сказать, то есть продолжение деятельности этих людей я написал эту песню. Но, правда, пою ее совсем не так, как они. То есть, скорее такой речитатив немного. Вот. Слушай. Политиканы. Тему. Молча продолжил разворачивать тему Абстракция с романтизмом странно Представил себя с мечом и в латах мятых рано Смотрим ТВ, глобальное заявление Тексты дерзкие, не грик, а пенье. Психологическое растет волнение и в глазах свершилась затея Толпы маршируют, давя всех свободой Она протестует, хвалится породой Достали спектакль, закончили силы И снова все стали жить, как жили. Народ тряхнуть жиром заставить мало, Четкую цель внушить и направить надо. От устоев отойти, от покоя отказаться, В страны позовыряться. А массы кипят, идет волнение, Но нет понимания мировоззрения. Дыша алкогольными испарениями, крики с трибун но никакого движения Ложные партии обальные Крутят-вертят, как каталы вокзальные А тащат за холку, к делу привлекают На что же еще нас теперь обрекают? А зубов показать-то не можем, нет Видя дома бубним, да молчим с миром Нас много пеших на этом столе Только играют с нами ферзи в тире Ударю по нервам Стряхну систему, молча продолжу разворачивать тему Абстракция с романтизмом стран Представил себя с мечом и в латах мятых рана.